Да, давненько мы с тобой не виделись. Почти целая неделя ушла на войны с моим провайдером и решение проблем с моим домашним интернетом. Но сегодня мы с тобой говорим не об этом, если тебе будет интересно, то я обязательно сниму для тебя отдельный ролик по всему этому поводу и расскажу все в деталях. Там очень много крайне интересной и очень смешной информации. Ну а сегодня нас с тобой ждет уже совсем скоро, возможно на момент просмотра этого Свет видео, новых крутых топовых домов на оборвих РП. Кстати, не забывай про розыгрыш. 500 тысяч рублей среди всех серверов барвихи рп который я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике условия ты видишь на своем экране ну а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице вконтакте ссылочка есть в описании короче говоря как ты уже понял сегодня слетают те самые новые дома поселки барвиха gold village честно говоря довольно большое количество игроков в том числе и я очень сильно расстроились когда узнали что личных домов в новом поселке будет довольно мало а именно всего четыре штуки еще целых 10 домов Стали семейными, а конкретно переехали к нам с рублевки. Кстати, наш домик, нашей топ-1 FAMA YouTube Team, также теперь расположился в данном поселке Gold Village, а именно 20-й паркинг. Ну а будущее домов на Рублевке, к сожалению, пока неизвестно. На данный момент с ними нет никакого взаимодействия. В общем и целом на сегодняшний день мы с тобой имеем 4 таких особняка, которые можем прикупить именно в личное пользование. Парковочных мест у этих домов самое большое количество среди всех особняков домов, квартир и вообще всей недвижимости на Барбихе, а именно 8 парк мест. К примеру, на той же Красной Поляне максимум, что мы можем с тобой получить, это 5 парковочных мест. Какая госстоимость будет у этих четырех домов, к сожалению, пока тоже неизвестно. Я думаю, это будет сюрпризом для нас с тобой. Но что-то мне подсказывает, что данная стоимость будет разниться в пределах 15-20 миллионов рублей. Это лично та сумма, которую я был бы готов отдать конкретно за данный дом. Но не забывая о том, что опять Опять же, таких домов крайне мало, их всего 4 штуки. Внешка имеет два типа, конкретно вот такой вот дом, расположенный на въезде. И вот такой формат дома, два таких, два таких. А желающих приобрести данные дома довольно много. Уже на всех 9 серверах существует достаточно большое количество игроков, у которых на руках имеются сотни миллионов рублей. И так как данные дома не просто слетят в гос, а слетят именно на аукцион, то за них соответственно будет борьба. такая же Борьба, как из-за бизнеса и сколько будут готовы предложить конкретно денег игроки за эти дома я даже боюсь представить мне самому крайне интересно на все это дело посмотреть если сегодня у меня опять не произойдет никаких проблем с интернетом или с телефоном то я скорее всего к 6 часам запущу стримчанский на девятом сервере барвихи успенской где мы с тобой посмотрим на все это дело вместе и возможно даже примем участие ведь у меня также достаточно большое количество денег которые мне попросту некуда девать по в последнее время. Честно говоря, боюсь даже представить, какие ставки нас с тобой ожидают на эти дома. Позволить себе такой дом сможет почти не каждый. Они крайне редкие, их довольно мало. Это единственные дома, у которых такое большое количество парковочных мест, и самые дорогие из них будут, я думаю, именно два. ТОП-1 будет дом, естественно, домик на въезде, на него уже знаю как минимум двух желающих, которые пойдут его ловить, и у них на руках больше, чем по полмиллиарда рублей. И это только те люди которых я знаю ну а топ 2 домик будет дом который идет следом за ним ведь у него также довольно неплохое расположение а самое главное очень блатной номер дома конкретно 3 семерочки возможно именно этот дом я и попробую словить для себя ну а как там будет мы с тобой увидим уже на стриме что ты думаешь по данному поводу сколько будет государственная стоимость у этих домов сколько они будут стоить в дальнейшем после данного слета и до какой суммы стоило бы вообще